тоже интересно на фейсбуке же нельзя да это самое там, аудиозаписи ну как-то там сложнее с этим да да да, да. А у нас в России пожалуйста вот, то есть и причем еще и, как, еще и качать можно конечно то есть теперь вообще по большому счету вот, какие-то компакты там что-то вот контакты все если надо что-то, блин, особенно, когда еще у меня там был компьютер, я вообще не парился там о том, чтобы забивать вид себе какие-то музыкой. А так я просто скачиваюсь и что-то туда скидываю.